Всем привет! Меня зовут Анна Елисеева, и вы смотрите мой блог Apple Dance. Сегодня у нас в гостях Анна Андронова, профессиональный исполнитель, мастер спорта по художественной гимнастике и серебряный призер Кубка России по танцу на пилоне. Добрый день! Сейчас мы будем делать этот элемент. Я буду делать его на крутящемся пилоне, но его также можно делать и на статичном пилоне. Залазим на пилон. Садимся. Правая нога сверху. Правую ручку ставим над правой ногой, левую под ягодицы. И отклоняемся назад. Дальше мы раскрываем ноги в шпагат. Здесь нам нужно чуть подсъехать попой на ручку. Это важно. Чтобы зацепиться правой ножкой было удобно. И подтягиваемся наверх. Далее мы сходим. Все. Сегодня у нас в гостях была Аня Андронова, и мы выучили с вами шпагат из разножки на крутящемся пилоне. Подписывайтесь на мой канал и всем плодотворных тренировок. Пока!